Друзья, всем привет! Давно не снимал, не было времени. Все время работа, работа. Ну, в общем, собрались с папой на три дня на рыбалку. Машина загруженная. Я покажу, что наверху. Наверху две лодочки. Там одеяльца, Чтобы в машине не мешало мотору, он лежит. Там дальше у нас... То же самое. Что, мы уже на полпути к <год> отдыху, да? К рыбалке. Солнышко ну, светит. Да, место, да, да а то дожди поливали у нас и боимся, что не проедем туда через лес. Ну посмотрим, что оно будет. Не знаю Сейчас будем подъезжать к лесу Посмотрим, что он будет Уже протряхнет, да? <говорит> Немного про про... Протряхнет. Нам надо до места добраться А остальное все Уже будет не важно Сейчас уже подъезжаем Будем смотреть, что Остановились только, что возле речки Нитриус посмотрели как там проезд вот там, там только если совсем высохнет если хорошо будет болеть жара можно проехать, а так не проедешь после дождя сейчас поедем на другое место через магазин посмотрим как там дорога так, ну что именно въезжаемые мы эту дорогу так будет неудобно вот так вот. доедем мы че не доедем не, ну, похоже, тут надо быть, я я будем я смотреть виду, что, что получается снимать О! снимать не очень-то получается, но дорога такая Но основная масса нашего препятствия скоро нам предстоит главное нам не останавливаться на одном месте ехать и ехать да да мы сейчас же через этот самый мостик будем переезжать вот этот ладно не останавливаться ух но немножко черкнулись Так, ну что, подъезжаем. Грязюка нам. Где -то, где -то, где -то свернул, тогда, да? да, да, он тогда здесь где-то свернул. Грязюка где нам испачкала лобовое, плохо. Теперь видно. А, вот сюда он тогда. Типа. Помнишь? Помню. Чтобы понимали, нам еще ехать метров 400 где-то примерно. Фу. А грязи понабивалось. С колес летит. <ресс> <ресс> Держусь за ручку. Да, он Сейчас в этот туннель въезжаем Мы там уже Да, не говори ну, В принципе, да, мы практически уже на месте тут Немного осталось Главное, чтобы на этом немного не загружусь. О, А вот уже и Северский Донец виден кто-то даже и отдыхает да, серьезно рыба с палаточками да. придется у нас месте местки становиться ну. Да, ну да так ну что в принципе мы собрались уже сейчас перекусим будем потихонечку выплывать хотя она хоть и жаркая зараза ну что, поплаваем, посмотрим, там Джерик бьет, голов. Попробуем окушка как какого подловить. Ну, что будет интересно? Все покажу. Заглотил по самой небалуй. Блин, хрен быть. Хороший акушок такой. Стой, стой! Стой, Хороший Хорошая акушара такой. не брала тогда да, -да. Видишь, сейчас у тебя взяло и причем все и взоглота ага. и хороший опыт. так дай мне Там... а Там... У тебя Таких можно брать, и на коптижи, и на таранки. Ну Таких, да. Ну, это и показывал, какие-то штуки. Да. Угу. Ну, так, как как ну, это... ну, это... да, должен быть живым. Да, видишь, там где выплывали, только кинули, сразу отозвался, да? там походу мелкие отоплываются. <клёх> да? Ну конечно. Так. Это все, да. Так, мне... спинили. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Самое главное, камера. Телефон твой не мипает, да? Это жёстно, понятно. На середину. Печенье больше стало. красный цвет видишь? Да. До этого стоял более светлый такой, ну, под белый, ближе к белому. Поклелки были. <клес> Поставил красный, хрена. вот это, я ты я, что... uh -huh. я доставал <свист> Тишни, смотри, делаешь Кого? Ты смотри, ты, ты, ты, ты. Вот тебе, пожалуйста, я же сказал, первый заброс новой силиконовой будет. Сразу. Жирик такой на 5 килограмм, какой из Три голаута. Три голаута. такое дело, первый кусок. Чуть больше пал, да, он начал это ударил. Вот такой вот кусочек. Небольшой, небольшой. Отсадуем и выпустим. есть, да? Сюда, по-моему, неплохое Чок. пучок оп догнал о, это уже получше во-во-во-во. О, о, да, да. <laughs> о, о лягай как ли спиннинг. Это может даже и щучка небольшая. О, ля не дает поднять его. Ля что делает? Ля что делает? Не дает спиннинг поднять. Ого. О, ты смотришь, <laughs> что делаешь. На да? Хорошо. Можно А, друзья. Вот такой вот акушок. Вот такой вот красавчик. О, и батя там. Сошел. Сошел, да? матюкайся на камеру. Вот он. вот он. красавчик. Вообще классный был. Такой. Классно, Там, да? Как пошел. <с> Не знаю, краю. Что... А, он Нет, Меньше матюкайся на камеру. Она же снимает без перестанки. Блин. Хороший, да, Бог, тоже? Да, да я его почувствовал, пишу. Ну, ну и ну, есть, он у меня первый раз сошел и догнал. Надо его на кукан подцепить. И с мамой папу и... <смех> пожал. <смех> Это, что да, отпустил? Отпустил, следом. Служен Эх, красавчики. Таких, да. Таких можно брать. Кавки, солить Да, конечно. Мелких зачем отпускать? Красава. Судошку можно смело отпускать. Самокультура хорошая. сейчас я все-таки пробью эту точку. Потом будет это уже не первый раз, на равномерку. Вот. На равномерку? Да. Для... А я на подтяжку. А начинается уже это. И я ну, начинаю не хватает, чтобы на дно упадало. Я начинаю равномерно потихоньку выкатить. И он на этой равномерке начинается поклевка. Вот она поклевочка, друзья. Прещетка. Срекцион срабатывает, да? Да, срабатывает. Вот она на подтяжечку. Не на равномерку, а на подтяжечку. а по кусочек. Одна. Вот он. Вот он такой вот кусочек, Нормальненький такой. Вот Вешай, на подтяжечку взял. Одна. Да, надо ему подобрать, главное, вот ты на равномерку, а я на подтяжку, Ну это равносильно тому, что да. что ты на подтяжку, на равномерку а я на подтяжку. Главное подобрать к нему да. ключик. Ну, Хороший пухольчик клюнул у нас. Проводок подобрать и все будет хорошо. А, только немножко коллекционно подтянул. Оп. Ой, друзья, сошел. Ой, хороший сошел. Ой, хороший сошел. Стя... на подтяжку? Да. Буквально на второй подтяжке. Долбанул. Силикон стянул. Получается, ему надо нежно, нежно, нежно еще. Буквально на второй подтяжке, ударчик такой хороший, не чисто, мелко. Чисто по одному волочению, да? Да. Это называется волочение. Это уже тут трава Вот с той стороны волочением провести с середины. Может, правда он такой. Здесь костя пара не ходит. Нет, нет, хоп. Вот а. самый коряжкий. вода вс-таки вот там кидателька раз мы тоже захватим а так мы сильно не захватываем почему я за все захватываю да, ну, ну, чистая Туда ты хочешь переплыть? А чуть дальше, чуть-чуть дальше. Слежь, я даже перед там не плыву. Не... Ну, ты не ну Я обычно не плыву. Я обычно здесь стою. Да, ну вот чуть-чуть буквально. Потому что течение туда. Чуть-чуть буквально. Там бывает... Король играет буквально тут 2 метра руку. далеко -то. Вот шоу-то утворяет водос, аж кишит. Видел? что, Я говорю, обещали дождь. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Очередная я очередная поклевочка окуневая об этом Чуть -чуть поменяли дальше, и всё. Вот, вот такое Другое дело это вот такой вот акушки кушек она да, щука не отозвалась Опа Вот поклевка Еще один окушок <coughs> Под коряжки взял Мелкий, но тем не менее. Эх, нормально. полку да, он мелкий. Раз. На коптильничку пойдет. Да, Григорьевич? Под <клышко> На подтяжку. не на ступенчатую проводку, именно вот на подтяжечку. На подтяжку ну почаще слышно хорошо, когда клюет, даже вот когда просто ударит. Я что-то на этом месте щуку ловил, а тоже на этом сама пропел. Оп, друзья, поклевочка мелкого окуня. Ну что, не это да нормальный. не нормальный, а, как будто мелкие. Вот такой вот. кусок середины. Около самой лодки, ого, <смех> вот это <смех> и на видео заснял. <смех> Хороший бубур был. Что оно бухает? А хороший? Ну, блять, какой-то странный. Тянул-тянул, ничего. Начал типа выматывать. Смотрю, бух, попёр. Да? да, хорошенький окушок. Покажи. Э, добрый. Угу. Вот они, родные, плавают. Ух, горбатые. от берега, да? Да. И опять, непонятно, я как-то. Ну, как не там ничего. Ту! Вот, на равномерку. Опа! О! Стрещенка срабатывает. А шо? Его возбуждает? те же вся рыба, не этой. Что он ну, не пишет, кто не скажет? Пишет. Ага. Что он так на дно давит? Два оборотика, остановочка. Два оборотика, остановочка. Вот такой вот акушочек. Дергал, просто тупо два оборота Теп, остановочка Ну обычно ну, вот из крупных, но ну, уже для красавцы, да? Да Приятно глянуть, да? А то мелочи то и надолбаем, да? На губа, а Оп. Вот на равномерку снова была поклевка. Просто Исход. Нет, что? два оборота остановка на дно. А, ну, два оборота остановка на дно. За ступенька называется. Не, ну сам факт, что ты не дергаешь спиннингом. А просто два оборота делаешь и все. О, опа, друзья, и трещотка срабатывает. Да. А, видно, где-то там закорешка зацепилась. Чтобы трещотка срабатывает. Ну, небольшой кушок. это да, да, на коптильне пойдет на этот самый на ступеньку странно то на ступеньку то на подтяжку да, да, это да. не поймешь то так то так то так Изначально крутил, потом остановил и решил на подтяжку. На подтяжку отозвался. Уже ехал, ага. Кто ты с ним? Да да, рыба сильная. Сереги нас хотел, да? Ну, да. Ну, Хуя да. Оттуда, оттуда. да. Ну, да ну, нормальный, да? Да. да. хороший окушек. Середину сделал. давай да. попробуем. Середина. И это. Два ворота упала, ну так, ступенька, обычная ступенька. Угу. На микрофон, да? наш сегодняшний угол елкой выпускали окуня, брали в основном такой более-менее, чтоб крупненький был. Вот, в основном вот такой вот. Ой. Ну, что так нормально половились они Сзади еще наши соседи плывут, приехали еще люди, там дальше. Вот, сейчас пойдем посмотрим на нашу рыбку. Где наша рыбка? наша вот так. рыбка плавает поснимал в ее. щучку батя выхватил небольшую а то в принципе вот такие вот акушки хорошенькие даже, наверное, чуть-чуть больше. Вот такой вот кушок Все на микруху. А, зараза, намочил. В общем, рыбалка сегодня хорошая. Ребята, говорят, и этого, даже таких вы не видели. Спрашивали, где мы их поймали. Погода вообще чудесная. Ветра нету. Все зелененькое. <іл Pop ksihafrí> Устал. Устал после суток. Плюс рыбалка. Okay. Устал бедный. Ванна кепка у него. ЗМК. А так ничего, да, рыбалочка, сегодня? Ну да, Меня не ожидал. Ну, даже под вечер нормальная рыбалка вышла. Ничего, сейчас будем уху варить, да? И уху, и рассолен, и уху и на таранку и по 100 грамм и по 100 грамм. С молокой, да? Сейчас кишки, да, будешь вынимать раз под жабрами. Сверху. Хребет раз, голову провернул, ну все, кишки сразу всё, вынул, да. И... Долго не заморачиваться. <coughs> О, ну, хороший, филишка. Ну да, вот тоже. голова не нужна. Толку ни херен, -то Будем скоро уху варить, да? Ну, да? Варим уху. Раз, вынул. И чистая рыба внутри. Огонь хороший сильно попадался. Мелко выпускали. да. Ну, а типа еще мелко убрать вообще. Да да. Так куда вы мелко убрать? Ну мелко, с ладошку. Да, ну мелкий. Да. Оп. Это, конечно, Сейчас на доске тоже. будем ухуварить. Рыбки немножко оставили. На ухичку. Водичку поставили. Там у нас от комаров дует, так. так вот у нас баллончик, комаров капец много, сейчас водичка закипит, будем птичку варить. Одухи покажу, расскажу, ничего особенного. Мы любим юшку, так что сделаем чисто наваристую. Так, ну мы уху, уху варим такую: -то. один одну лучину, одну морквину, Сейчас она проварится, потом кинем рыбку. Рыбка у нас тоже поварится, да? И будет юшка, так как Мы любим юшку Да, мы не едим Каши, маши Каши, маши, да Мы любим юшку Рыбу, конечно, поедим обязательно Но юшку в первую очередь Уже водичка закипает Сейчас Буквально пару минут И будем Бросать туда рыбу вот она у нас вот такая вот лежит. Я думаю, будет наваристая и голова щучая и окунята. Так что ништяк. <плодица> так, ну что у нас там? Водичка уже кипит. Лучок варится, морковочка варится. Теперь будем рыбку бросать. Так, ну что, бросаем рыбку. Какая красотища! Я люблю чистую уху, Чтоб юшка была прозрачная. Красивее и навар Да, ну так, чтоб в меру соленая была. Там, Там много, да. Так. Решили зелень не, зелень не уложить. Не, не чтоб не. чистая юшка была. Она уже рыба, она а Рыбка вообще прекрасная. Мисочку Эх, чудесно. Вот она ухищ какая получилась у нас на варивстая. да? Чистенькая рыбку выняли вон там рыбка лежит а отдельно это у нас юшечка все как положено а вот тут у нас колбаски жарятся да колбаточки колбаточки пожарятся кухички о, Ой, батя, красота. батя уже. Батя не сдержался. Захотелось ему. Сейчас пирчиком еще. спирчиком, да. И пойдем палаточку. Дрейхнуть. Завтра. Еще рыбки наловим, правда? Да, спешит дни, куда вот. Ой. Хорошо, когда на две ночи. Не надо. Все да, завтра спокойненько рыбки наловим на тараночку. А третьим днем уже будем тогда на коптильню. Завтра обязательно тоже буду снимать все. Ну а сейчас всем спокойной ночи. Всем пока, до завтра.